Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня у нас очень необычный вопрос, что делать, как участвовать в торгах, если жена против. Здесь у вас есть несколько вариантов. Вариант номер один. Все-таки обратиться к вашей супруге, заранее подготовив все необходимые доводы. Первое – это отсутствие применений и каких-то рисков. Думаю, что этот вопрос может волновать всех. Предоставьте документы да, и другую информацию, которая поможет успокоиться вашей супруге по чистоте сделки. Вариант номер два – это наличие реальной выгоды. Так же, как мы это делаем для наших клиентов, мы всегда подготавливаем информацию, насколько выгодна сделка. Сколько вы реально сможете заработать с минимальными какими-то расчетами и с максимальными да, вот этого цифры. И тогда, я думаю, что ваша супруга заинтересуется, если это действительно очень выгодно. Второй вариант. Если вы все-таки не договорились с вашей супругой, и здесь важный момент, что вам, скорее всего, точно придется предоставить документ согласия вашей супруги, на приобретение данного объекта, на участие в торгах. И если все же у вас нет такого документа, тогда вам необходимо посмотреть, может быть у вас есть брачный договор. Если и этого, этого документа нет, тогда вам стоит подумать, для чего вы покупаете этот объект. Если вы берете его для личного владения, то, наверное, на себя этот объект приобрести не получится. Если вы его планируете покупать для клиента, тогда вы сразу оформляете всю сделку на клиента. Да, то есть все документы подаются от его имени, но с вашим ключом. И тогда согласие вашей супруги, она просто не нужна, потому что она и ваша семья не участвуют в покупке данного имущества. Третий вариант это найти какое-то доверительное лицо, кому лично вы доверяете. И участвовать в торгах уже в интересах данного лица, но ну, вы уже знаете по договоренности, что на самом деле владеть этим объектом распоряжаться будете именно вы. Но данный вариант он немного польский, потому что все же вы когда-то супруга ваша узнает об этом объекте и вам придется объясняться. Я надеюсь, что вы сможете приобретать это имущество совместно, совместно с вашей супругой, получать прибыль, радоваться торгам, вашим победам, чего я вам и желаю. Если если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, пишите прямо под этим видео, мы с удовольствием на них ответим. Всем отличное настроение и удачи на торгах. Всем пока!